Всем хай, ребята, с вами я Туфи, и в этом видеоролике я покажу вам топ-5 предложений для ютубера, на андроид. Не буду медлить. поехали. И первое приложение в нашем топе, о котором я хотел бы сказать, это до В этом приложении можно записывать снимок экрана или стримить. Следующее приложение в нашем топе это Eraser. В этом приложении можно стирать задний фон с картинки или сделать png -шечку. Следующее приложение в нашем топе это Pixelab. В этом приложении можно сделать текст или же фотошопить, чего я не советую. И следующее приложение в нашем списке это TubMates. С помощью этого приложения вы сможете скачивать видео с YouTube или же геймплейс с YouTube. Как делаю я. И наконец последнее приложение это PS Touch. Ну, тут я ничего говорить не буду. Тут можно фотошопить. Если по какой-то причине у вас нет этого приложения, то исправляйте. Ссылки на все эти приложения будут в описании. Переходите. Если вам понравилось это видео, если вы считаете, что оно качественно сделано, то поставьте лайк. Вам не трудно, а мне приятно. А те, кто не подписан, подпишитесь.